Так, даже в рубрику новости вынес, да, уважаемого Суворова. Комментов много, не успеваю зачитывать их, да, превеликая благодарность. Вот. Контент нам делает. Да. Так, красивый небосвод, лепота. Ну, это по поводу роликов, которые сейчас очень уместны получились. Да. Вот, Ян снимал все это дело, да? К хорошему привыкаешь быстро, когда снимаешь, когда все зеленое вокруг. Привыкает, может, не присыщаешься может, не это самое, вот, Потому что каждый день прелесть такая да, С да. апреля месяца, начиная июнь А сейчас май, вот июнь. серость холодина Смотришь на эти краски, зелень Такое все яркое, какая красота Mm. Всё, И цель. дошла да. элементарная вещь, это все раскидать вот в течение вот этого всего полетия хуиного, к сожалению. Да? И вот теперь это смотрит вот такими глазами. Как вроде ты это не снимал, как вроде ты этого не видел. Какой-то портал в территории. Просто обалденно, да. Поэтому рекомендуем. Они эпизодически будут выходить в неделю, где-то два ролика, да отснятое действительно в теплое благодатное время ну вот супер просто да значит продолжается суворова он по поводу одного <къех> из этих роликов да радужные краски я на днях как раз заходил на карту 3d своей области чтобы посмотреть маршруты по которым я бегал и измерить километраж так я для себя там сделал открытие там когда снимают на видео улице чтобы эти данные занести на карту в 3d то обратил внимание, что кадры там с разных годов. Мне на одном кадре сверкнуло солнышко с чистым голубым небушком. Оттенки разные бывают, и бывают особые, от которых все на душе сияет. И я начал уже не километраж высчитывать, а начал изучать историю кадров по годам. Вот сейчас ставочку сделать, да, вот видя, как здравый человек, да, увидел что-то приятное, возрадовался и туда погружается. Ну, да. Даже не то, что там он планировал что-то сделать, а вот что-то настоящее, красивое, что-то. А вот наблюдает. эти всевозможные только в жопу, да, вот они находят какую-то гадость и начинают в этой гадости нырять, погружаться, кайфовать разбрасывать во все стороны ну, да, не, не, нет мысли, что ее нужно убрать ну сначала, вернее, они были как-то противодействовать этой гадости популяризировать убрать. вот это все это дело, да, и вот только это самое понимаете, и вот получается наслаждаются вот этой, как прелестью, вот этой, ситха эта ситха это получается, но только наоборот это наслаждаться кучкой дерьма вот как это вот, блин, это видите. самое, это как, у... <смех> ну там не, не совсем, конечно, так было, да, вот, у этих, э, в, золотом, в золотом, теленке, или в этом 12 стульев, грязь под луной сверкала, как антрацит, ну вот видите, вот можно это самое, да, можно в грязи ковыряться, а можно увидеть вот так вот отвлеченно, что это вот, ну да, вот действительно сверкает, даже грязь, понимаете, вот, не надо нырять, и тем более не надо зазывать никого, и не надо ляпать грязью куда-то, и Говорит, что это... О, глянь, грязь, да. глянь, туда кого-то. Вот. и все кругом грязь, все. Демиурги все это самое, да, все заполонили, да. Куда не глянь, а деми, демиурги, да. Как в той песне 70-х годов, да. Так, дальше, значит, про Суворова цитируем, потому что совершенно другой э, человечище, да. Вот. а превеликий поклон, опять же, продолжаю цитату, да. И я начал уже не километраж высчитывать, начал изучать историю кадров по годам. Оказывается, в те годы, когда я даже и не подозревал про хибиотрассы, и вообще жил неосознанно, в толпе старался примкнуть, хоть и чувствовал себя белой вороной. Не смотрел на небо, как помню, это было в детстве. То есть, эти кадры я пропустил, не запомнил, не обращал внимания на такие важные события. Был занят бухлом и тупой компании все кадры тех годов на фото карты все жуткие с отвратительным небом а когда у меня было хорошо и особенно когда я начал осознаваться что я просыпаюсь что оказывается я не белая ворона то в эти года на фото с красивым небом вот так вот понимаете вот превеликий поклон суворова понимаете вот Подтверждение такое, что человек создает эту да, реальность, мир этот он захотел создать эту реальность, он, ну, прочунялся от этого, ну все мы, да, бухали там и все такое прочее, да, ну, практически все, вот, может, конечно, есть идеальные персонажи, которых сразу, ну, вынянчили этот самый, да, и туда, на небесную сферу, давай, повелевай этими выродками, вот, а в основном, особенно мужики, это, конечно, да, повеселились, вот. И вот понимаете, вот реальность туда да, вот, обратил внимание, все, и начал погружаться. И вот давайте так, это настолько погрузимся в хорошую, настоящую реальность, что она раздвинется до пределов беспредельных, и в грядущее, в будущее, да, и в прошлое. И вот это все смоется, вот эта всевозможная грязь, это недоразвитая, да, демиурги с этими только в <coughs> отверстие, там, и все такое Которые, как правило, на уши просто навешали, это прошлое и будущее херовое. Потому что на самом деле есть только здесь и сейчас, и в, де, в этот вот миг вот этот, когда вы живете, вы живете вот этот тончайший этот миг между прошлым и будущим, и вот это вот надо как раз вот это все переделать. Так, полпалась да, тоже вот очень уважаемый человек, просто неописуемый, сейчас вот надо будет в этом моменте раздвинуть эти э, комменты, да. Огромная благодарность за откровения и образы, потому что, потому человек и родные души, включать совместное сотворение. Так, еще один коммент и потом немного раздвину, да? Дополню пока, дополню, пока не наполним эти банки данных здравым и так далее. Будем как заезженная пластинка. Это даже не на второй год оставаться будем. А вновь и вновь, как той игрушке, где, где не прошел этап. Заново начинать. От того и свой соедции, кто вообще глупит. Это вот по поводу фрагмента, который делает Норельский Михайлович, да, наш уважаемый. Да, по поводу этого, Значит, что нужно сделать. Ну, как, как бы вслед... Уважаемому Рахману Тореру, вот просто я немножко это расширяю, углубляю, ну то есть делаю такой объемный, многомерный такой образ, что э, суть вот этого момента, в котором мы находимся, в том, чтобы э, сотворить новую реальность и наполнить ее, наполнить э, названиями всевозможными, энергиями, вот этими всеми, всеми этими делами, да, и... Чтобы эта жизнь эта ваша состоялась, чтобы не было этих бесконечных повторов, чтобы не было у вас такого, блин, да я же уже это видел, да я же это уже делал, да я уже, блин, как в этот, идущие крики, да? Mm. О, Михаил Михайлович, приветствую. Mm. Вот. Mm. Как mm. этот, mm. идущий к реке? Вот понимаете, у него сознание, блин, да я это триллионы раз уже проживал, да сколько ж можно, блин, ну давайте мы вот немного очнемся, да вот это, снимем эту вот пелену с глаз, да, и поймем, что, блин, мы находимся в этом состоянии. И это получается как многоядерный процессор, как это многоточное э, вычисление, как это вот это многопоточное, как вот это вот э, метод распределенных вычислений. Вы живете в этой жизни, только в этой жизни вы, ну как бы, как бы это сказать, живете, да, многократно проживаете одни и те же одну и ту же жизнь, одни и те же моменты. Вот Только э, из-за того, что вы вот э, ну, как бы это сказать, глупите что ли. Вот, ну, наверное, вот осознанности же как раз таки не Ну нету. да, вот надо это осознанно, эти банки памяти заполнить, в конце концов чтобы не было такого, что вы заполняете решето какое-то Оно, нельзя это наполнить Надо осознанно это все, это дело наполнять Ну, может быть, слишком это самое, да, вот Очень большие образы такие, да Тем более, при взаимодействии с такими вот соратниками, до да, такого уровня, допустим, как Своров, да Или вот Михаил Михайлович, или вот Пал Палыч, понимаете это такое многомерное, многопоточное соприкосновение. Образы вообще колоссальные получаются. Вот, поэтому очень сложно и тяжело вот это языком попытаться, ну хоть немного, э, излить то, что какие огромные потоки мыслей происходят. Многопоточное вот это все это дело. Да? Э, значит, Пал по поводу этого самого, этого коммента, да, и... Э, э, этого, Аудива, Аудива, mm. да, этот самый, прослушивали мы, да, вот, Павел Павлович, значит, очень рад взаимодействия, да, я как раз вот эти дни, э, вот эти, так сказать, ночи, э, занимаюсь вот этим вот делом, да, э, ну, как бы, как бы это сказать, да, объединение от самых высших, самых огромных этих ипостасий наших, да, тела оболочек э, и частей этих тела оболочек и до самых, так сказать, мельчайших до органел вот этих которые там в клеточках да, до каждой же ватмочки вот пытаюсь ну даже не пытаюсь а работаю да работаю вот это налаживать вот это общение вот насколько это удачно получается трудно было бы сказать да но получается что удачно потому что у нас получается совместное взаимодействие да, такое кто-то ну, как, как пал Палыч тоже что-то замечает тоже что-то прочувствует тоже что-то и об этом говорить. Значит, идет взаимодействие с разными, ну, как личностями, да, индивидуальностями нами и, ну, и телами-оболочками, вот этим вероятно. Это получается вот как такой, раз такие приходят сны, приходят такие образы кому-то еще помимо нас. Вот. И это очень хорошо, это очень радует, это идет подтверждение такое, поэтому как в том высказывании, да, работаем братья, работаем братья, работаем сестры, взаимодействуем, все у нас получается прекрасно, вот. таких бы еще это само, такого уровня э, да. осознанных э, продвинутых существ, да, вот. Мы, Гора, не вот то, что свернем, мы да. их сделаем или разровняем. Так, Михаил Попов к нам присоединился в Одноклассниках, приветствуем. Да-да. Я хотел сказать тоже, вот, это, вот результаты определенные, вот сейчас у них какая-то хрень там, этот, который праздник нам приходит, есть кока какого или как там, раз, раз загорелся бургон, пришлось его отстегнуть его, на вот, раз тесто вот, вот, вот, вот, вот это. сейчас так, видел. Тоже вот, да, -то да, скачал, да, это на хороший, праздник все уже, сгорает нахер этот. Вот. Потому что праздник должен быть настоящий, в душе, а не вот это вымученное и прочее. Это самое. Ну, благодарим, да. а, Игорь благодарим. Как какалы вот сладкой хлебануть, а еще лучше, если ее с вискарем, да, вот это будет праздник тогда. Да. да. это классный знак. Так, еще Павла да? Еще маленький такой этот самый. Приходили, а на крике Браво бис скажем отъебись. Ну, это типа повторять новое воплощение или жизнь, Нет, нужно все это самый. Нужно осознаться и понять, что блин, елы-палы. А нас как в этом цирковых лошадей по кругу гоняют, потому что шоры одеты, как красиво бежит рябае в чем-то не будет за морковкой бежать, будет этот самый кнутом Листомрод. по этому самому, да, mm -hmm. вот такие пироги. Плохо будет шинкелям еще это самое поддать, да, вот такие пироги, да. Вот, при великий поклон. Значит, Павел очень рад, неописуемо рад, на эту тему не говорил, ну, напоминал о том, что там сновидения пошли конкретные, просто неописуемо. Сегодня летал, вчера летал, перемещался через разные порталы, в общем, Описать, все это невозможно. Жуха идет, но что-то оно не запоминается. Оно такое объемное, такое э, многомерное, такое насыщенное, что просто, просто неописуемо. Очень рад, что у нас вот это взаимодействие происходит э, на высочайших уровнях. Да? Проведите поклон и благодарность. Так, двигаемся. Да?